Всем привет, друзья! С вами, как всегда, дядя Ваня Али. В данном видеоролике мы разберем с тобой, что же нас ожидает в 18 сезоне. Точнее, что же мы с тобой получим за плюшки за 18 сезон. Обязательно подписывайся на канал, прожимай свои лайки и пиши в комментариях, ждешь ли ты 18 сезон, зашел ли тебе этот костюм и ждал ли бы ты такую ДПшку. Погнали. Ну а ждет нас вот такой вот костюмчик. Лично мне зашел. Давайте рассмотрим его немножечко чуть ближе, посмотрим все его детали. А, не знаю, мне нравится сочетание черного цвета, оранжевого цвета и немножко фиолетового. Да, это как бы делает этот костюм универсальным. Он зайдет как и пацанам, так и девчонкам. А вот маска я уже совсем молчу. Маска тоже прикольная. Штаны зачетные, я бы сказал, вообще над этим костюмом разработчики вроде бы как и поработали. Не знаю, как он будет смотреться на самом персонаже, когда мы увидим его воочию, то бишь, когда мы его оденем на своего персонажа, что с ним будет, а как он изменится. Но на картинке, по крайней мере, смотрится зачетно. Маска, посмотрите, какая замечательная маска. Она у нас вроде бы как и э, закрывает лицо, и вроде бы как еще и служит наушниками, да, э, на в передней части мы видим с вами более-менее что-то похожее на эквалайзер, так бишь, а, есть впечатление о том, что это у нас с тобой диджей, мать его. А дальше, давайте немножко посмотрим, а, что же будет за стволы. ДП, ДПшечка, посмотри в каком цвете, тоже в эквалайзере, все фиолетовенько, все в цвете киберпанка нашего с вами, любимого уже всеми известного, популярного. В принципе, ДПшка, я не знаю... Я бы, наверное, ожидал там М416, наверное, в 18 сезоне, но ДПшка тоже пойдет. Просто у меня уже ДПшка есть, а я люблю хотя бы один скин на одном оружии ими. Вот такая вот красивая, симпатичная. Пиши обязательно в комментариях, нравится ли тебе эта ДПшечка, хотел ли бы ты себе вот именно такого цвета, или, быть может, ты ожидал чего-то более... Стоящего, например, как и я, М416, а да, может быть, и какую-нибудь снайпечку наподобие, как в этом сезоне, у нас было АВМ. Вот. Ну, естественно, давайте посмотрим с тобой, что же нас ждать за парашют. Парашют, само собой, с надписью сезона 18. Все так же в тонах фиолетовеньких, черненьких, да, голубеньких, желтеньких, все, вот это вот красивенькое все такое чики-пуки, красота. Просто. Ну, знаю, знаю, знаю, знаю, любителя. Ярких цветов, они скажут однозначно, что парашют четкий. Мне тоже зашел. Рамка, ну, стандартная рамка, сезон 18, все круто. Дальше, давайте посмотрим, что же у нас еще ожидает впереди за ивент. Вероятнее всего, что будет у нас, как всегда, на Эрангеле очередной э, ивент. Наподобие, как вы помните, с парком веселья, где надо было э, развлекаться, где можно было сесть на заряжающее устройство и отправиться в небеса, а потом парить. Также здесь у нас будут такие же платформы, на которых, вероятнее всего, как обычно, будет мясо, друзья мои. Так что ждем новый сезон, сезон 18, и начинаем все прыгать именно в эти точки, которые будут обозначены на карте Rankin. Ну а с вами был я, дед Ванька, обязательно подписывайся на канал и не забывай про лайки.